новое испытание чемпионат через один день скажите а что это испытание чемпионата что это значит а вот что это значит испытание чемпионатом в нем может участвовать всем до единого просто смотрю видеоролик там было участвуют всем О новостях можно посмотреть да с любых Кубков, даже если вы не профессионал, вам там меньше кубков, вы можете с любых кубков начать. Вы должны пройти 15 побед, у вас 3 жизни. Ну, если вы проигрываете, ну все, вы улетаете. Сговорить, конечно, это очень обидно. Очень при очень. Также там говорили, кому старше 16, -16 лет, то будут призы. Это же 2020 год, испытания так быстро дают за 2019 год. Там тоже были пару призов. Ну, возможно, вы не знаете. Но они уже призовой фонд разорвали в 2019. А теперь уже 2020. Ну что же, вы готов, Джиф? Джин, поучаствовать? Я в тебя верю. Посмотрим, кто у нас сильнее. Мы никогда не сдаемся, так же у нас есть клуб. У нас сильные ребята, мы им поможем, они нам помогут. Если, конечно, будет испытание с друзьями, вот это будем вообще Вьена. А если нет, то всё. Значит, держитесь, играйте с друзьями, если, конечно, получится. Скажите, что же нам делать? А возможно, если будем брать, вот, Динамайка, например, у него просто 47-й кубок, 1 Сила, если будем участвовать, нам разрешат... Мы 15 раз победим за динамайка, то это будет шедевр. А если они скажут не только с 500 кубков, то придется жертвовать булом или шелли. Это будет очень сложно. Ну что ж, сегодня уже все рассказали. Только старших 16 лет. Если вы пройдете, вам пройдет входящие новости лучшие на лучшие. Служба поддержки напишет вам кое-что, кое скажут на e-mail вам, кинут почту, если вы, конечно, пройдете это все и получите приз, приедете на конференцию и получите. Всем за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока!